Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать прописку розы с голубыми незабудками. Конечно главный цветок здесь роза, и замалевок мы сделали на прошлом уроке. Начинаем мы работу с тенежки. Тенем розочку краплаком ультрамарином и немножко беридоновой краской промасливаем перед этим пальчиком легкими движениями кисти наносим красочку стараемся делать плавные переходы от темного к светлому чтобы потом было легче вести приятнее мазок на прокладку следующий этап у нас прокладка мы прокладываем Начинаем с листьев, так как у нас листья заходят под цветы. И я решение дала начать с листьев. Вередоновый цвет смешиваем с белым, можно немного добавить желтого. Выделяем центр листа, делая плавный переход к темному красному концу. Главное выделяем середину дугообразной полосой. Сразу работаем с чешулистниками, тоже показываем их а, зеленым тоном. Вот листочек, этот непростой, он заходит под цветы. Мы его аккуратненько подтушевываем под эти цветочки, они еще сверху себя проявят. Делаем плавные переходы и продолжаем работу с листьями. Также у нас получается оттенки будут не только веридоновый использоваться в листьях, но и изумрудный с небольшой долькой ультрамарина. Мы добавляем в него белый и получается отличный от веридонового оттенок. Вы можете наблюдать его изменения. Таким образом листья не будут одинаковы в тоне. И букет будет смотреться богаче. здесь аккуратненько надо подойти к самой розе так как листочек из под нее выходит и плавно сделать вывод в тень мелкие листья на них много внимания не уделяем одного-двух мазочков достаточно этим мы закончили пока что вернемся в бликовке уже так осталось у нас э, два голубых цветках и розы так вот розу мы начнем с нее начинаем мы снизу хм. Это красный желтый. То есть кадмий с желтый и красный. У нас сейчас. чуть-чуть да? посветлее теночек набираем и вперед такими мазочками горизонтальными показываем Будущее расположение масок или лепестков. мы сразу уже думаем куда у нас приблизительно пойдут сбоку лепесточки то есть в какие боковые лепестки они войдут когда мы накладываем а можем и не думать то есть по ситуации уже разобраться по факту сейчас я иногда думаю иногда если что-то сразу вижу Вот. А иногда даже просто плаву по течению. Оно само получается. То есть вот мы распределили как такие своеобразные а, лодочки. Теперь нам нужно залезть назад. Я взяла оттенок чуть-чуть потемнее. Конечно, лучше с задних идти, лепесточков. То есть вы им дали свой оттенок. И теперь можно чуть ниже, чуть-чуть посветлее дать. от лишней красочки избавляемся Собственно говоря, мы проложили, а разбираться уже будем увлековки и в чертежке, так конечно же, нужно наши бутоны. тоже выделить. Дальше мы начинаем работу с голубыми цветами, незабудками. Лепесточки у них двумазочные. Передний лепесточек у первого цветка завернулся, и мы его показываем. Нам нужно, чтобы был плавный переход к середине цветка, чтобы появлялась такая глубина. Сразу работаем с бутонами. И лепесток, который заходит на цветок, выделяем более четко и ярко у цветка в принципе мы закончили с прокладкой и можем начать бликовку так как у нас с вами синий оттенок на кисти можем сделать сразу этому цветку блики добавляем белого цвета и подбликовываем там где самые светлые части, те зоны, которые должны быть выделены. Там, где светлые части, вы определяете самостоятельно, так как цветы в жестовском букете могут быть подбликованы и поставлены рефлексы с любых сторон. Но должны читаться как свет, так и тень. Не забываем бутоны. Дальше у нас ведется работа с розой. Мы публиковываем те самые лодочки, которые мы так старались вырисовывать. Снизу. На, нанесли оттенок э, к желтый, белый и немного красного. То есть получился такой светлый, похож на желтый цвет. подблековали эту зону, которая у вас должна быть самый светлый, как правило, это центр. Либо какая-то половина цветка. И переходим к ее нижней части юбочки. Показываем свет. Бликами. Маски должны быть особо плавными, аккуратными. Теперь наша задача указать выверты, то есть лепесточки они выворачиваются, и те зоны, которые подсвечены, мы должны показать, то есть самый верх, либо бок лепестка. Показываем бочком кисти. Каждый раз выправляем кисточку, чтобы форма была. Также можно эти моменты показывать тонкой кистью. Во время чертежки. Таким образом мы подводим также лепесточки к боковым и дальним лепесткам, то есть мы их соединяем этими вывертами друг с другом. Сзади нам тоже нужно показать светлую зону, то есть возвеччиввающиеся лепесточки. Это делаем очень аккуратно. Стараемся при этом рукой не размазать, не задеть саму работу. И крутим нашу работу так, чтобы вам было максимально удобно это сделать. Дальше мы работаем с листьями, показываем блики. Набираем на тот цвет, которым был проложен лист, был проложен белого цвета. Если это теплый, можно немного желтого добавить дополнительно. И показываем, выделяем снова центр ярким цветом. От него показываем перышки, такие мазочки, выходящие к краю. <coughs> С другой стороны очень аккуратно, должна быть выправлена кисть, тоже показываем мазочки. Они должны плавно уходить в края. Листа, сразу работаем с чешелистниками, еще раз смотрите выделяем край листа, точнее, его центр. И от центра ведем с самого верха мазочек в сторону. Если чувствуете, что краска уже закончилась, еще выправляем кисть. Вообще в блике э, чаще надо выправлять кисточку и набирать краску. Сейчас показываю немного другой способ отличные от других как рисовать блик на листе здесь как бы мазочек идет из одной точки и в левую и в правую сторону Таким образом происходит деление. Меняем цвет на холодный. Добавляем белого в изумрудный зеленый. Так, чтобы был практически белый, но зеленоватый. Чисто белый не стоит использовать. И начинаем бликовать оставшиеся листья чешелистники. Далее меняем кисть на тонкую с длинным ворсом. Кому как удобно, некоторые используют короткий ворс. Начинаем мы следующий этап, который называется чертежка с белого цвета. Будем сразу делать и серединки, и очерчивать цветы, и листья но от светлого к темному. Показываем серединки белым цветом на незабудках. Взяли чуть-чуть потемнее оттенок с голубым тоном и очерчиваем очень-очень тоненько там, где у нас потерялись лепесточки незабудок. Кисть должна быть особо э, правильно выправлена для этой работы, чтобы у вас не получились э, очень маслянистые жирные маски. Правильно или нет, вы можете проверить у себя на палитре. Меняем оттенок на желтый и показываем серединке незабудок по краям черточек белых. Что у нас еще есть желтого, смотрим. Еще мы желтый можем использовать в серединке розы, также для чертежки розы. Очень аккуратненько показываем серединку. И очерчиваем зоны, которые мы хотим, чтобы были выделены. Всю розу чертить не надо, все моменты. Только то, что требуется. А требуется, как правило, то, что пропадает, либо не брезжно в конце показано. Либо что-то надо соединить. Например, лепесток с лепестком, выверт с лепестком. Можно подсветлить серединки листьев. Белым либо желтым цветом. Очерчиваем края листьев красным оттенком. Показываем им выверты. Дальше нам нужно подписать нашу работу под нижним крупным листом. Таким образом определяется с какой стороны надо смотреть букет. Для привязки нам нужно набрать э, темную красочку. Мы можем смешать зеленый, красный, например, и немножечко белого. Синего добавить. Ну, любой тон, который у вас получится из темных оттенков. Привязка дает возможность связать все элементы и заполнить, если таковые есть, пустые пространства. мы закончили нашу работу спасибо за внимание подписывайтесь на канал на ютубе аккаунт в инстаграме там проводятся прямые трансляции прямые и ставьте лайки пишите комментарии мне очень важна обратная связь Спасибо за внимание еще раз, с вами была Куликова Анастасия, до новых встреч!